Разорвали. Уничтожили. Какую ахинею я несу? Как я вообще мог проиграть ДНБ? Друзья, приветствую. Совсем недавно проходил стрим в рамках проекта «К барьеру» на канале Димы Головинского, где мы с Петром ДНБ сошлись в словесных баталиях, и я проиграл. Как же так вышло? Почему люди в комментариях пишут, что я нес какой-то бред? Почему мои же подписчики заходят ко мне на канал и пишут «Диман, как так вышло? Как вообще ты мог проиграть ДНБ? Как такое могло произойти?» Почему, почему ты был настолько не собранным? Почему ты говорил то-то, то-то, то-то? Какого ты там вообще нес? Поэтому сегодня в этом видео, наконец-таки, я могу его записать. И в этом видео я разберу парочку комментариев, а также в конце дам свою небольшую оценочку баттла, скажу, как так вышло, что я проиграл. Согласен ли я с этим, либо не согласен. И, собственно, давайте начинать. Я бы не снимал это видео, на самом деле, если бы не зашел в комментарии. И я был в полном шоке, когда зашел в комментарии, потому что нечего дезинформации, ребят. Давайте это опровергнем. Если бы это написал один человек, два, три, четыре, я бы не записывал это видео но когда это пишут мои же подписчики на моем же канале и когда у них абсолютно не остается аргументов после того как мы с ним поговорим конечно я хочу записать это видео и расставить все на свои места для того чтобы все было ясно четко и понятно где я накосячил почему я проиграл и какой бред я нес поехали вот здесь вот будут комментарии где я буду читать с ноутбука и давайте зайдем сначала на мой канал где мне написал мой же подписчик по аргументам потому что аргументов у него не осталось после того как с ним попереписывались и соответственно я под Думаю, вот показательный случай Вот, Сергей Свистанов пишет Я был удивлен, что ты проиграл ДНБ Денчик написал, так Диман нес Читаем а, Street Power Rating пишет Точно, то есть он согласен, что я не фигню Но я был за Димана И здесь я подключился Например, Атан, скажи что-нибудь, например, тут напишет, ну а что ты хочешь, когда за тренинг 2000 калорий сжигает? То есть основные приявы ко мне были за 16 тысяч калорий, за 2000 калорий, за Жим, за Дэвида Лайда и за силовые показатели. Поехали, давайте почитаем, так. Так в чем проблема 2000 калорий? Есть данные, есть по счету. Друзья. 2000 калорий я беру не из головы, я их не придумываю, я не смотрю на показатели, допустим, какого-то кардиотренажера. У меня есть пульсометр Polar, вот часики. Здесь крепятся на грудной даче, который очень-очень точно мерит пульс. Есть большая разница между пульсометрами. Например, как вы знаете, очень популярны сейчас такие фитнес браслеты, которые мерят пульс и, а соответственно, мерят калории. Это все фигня. Точность очень маленькая. Они довольно неплохо мерят состояние покоя, потому что они висят вот здесь вот на руке. Оптический датчик находится в самих часах и мерят вот как раз-таки в этой области. В чем проблема начинается, когда вы начинаете тренироваться? А в том, что вы потеете, Кожа грязная, кожа мокрая, влажная, как угодно называйте. Фитнес-браслет, как правило, болтается туда-сюда, потому что он не закреплен прямо строго в одном положении. И, соответственно, показания неправильные. Что же происходит, когда вы надеваете нагрудный датчик? Почему все профессионалы тренируются, допустим, тот же самый Конор Магрегор, я говорю, сейчас оставлю ссылочку, картинку, тренируются в нагрудных датчиках, потому что это точно, потому что они четко показывают твой Сердечный ритм, пульс и четко считают калории. Конечно, это не 100%, но насколько я искал информацию раньше для того, чтобы свериться, по-моему, там э, разница порядка не больше 5%, не больше 5% отклонения либо в одну, либо в другую сторону. Ну, то есть немного, 5% немного. Дальше он отвечает, я за тебя благодарю. Я отвечаю, ты говоришь точно, где я нес фигню, например, то есть он был за меня Статистер, братан, спасибо большое, если ты смотришь этот видос, я знаю, что ты был за меня, ты красавчик Но я очень-очень надеюсь, что это видео поможет здраво посмотреть на вещи и как раз-таки разобраться в ситуации Именно поэтому я вот так вот написал, немножко, агрессивно немножко, но тем не менее Например, всего лишь до 2000 калорий на тренировке, опять же Неформулированные вопросы. Не до уровня ДНБ и Головинского. Не дорос до уровня ДНБ и Головинского. Не знаю, какой уровень имеется в виду, скорее всего, батл. Возможно, возможно. Самое главное, я получил из этого опыт. И, ребят, это я считаю самая большая победа. Несмотря на исход, еще 2-3 года назад у меня была такая своего рода цель. Когда представляете, я могу выйти на стрим к относительно большому каналу, где будет там тысячи зрителей, полторы тысячи зрителей, как было. И представьте, что такое вещать на тысячную аудиторию, когда тысяча зрителей, полторы тысячи зрителей. Да, они, конечно, не сидят прямо перед тобой, они где-то по своим домам раскиданы, и ты вроде как сидишь общаешься с камерой, но тем не менее, для меня, как для человека, который постоянно раньше и сейчас продолжает бороться со своими какими-то внутренними вот этими загонами, когда у меня была уверенность себе просто вот на самом-самом днище, я думал, окей, придет момент, когда наконец-таки меня позовут на какой-нибудь стрим, или я вырвусь на какой-нибудь стрим, и у меня будет возможность. И я прям спал и видел, как у меня это будет возможность. Не всегда выходит все круто с первого раза. Психологически для меня это было тяжело, несмотря на то, что э, возможно так может не показаться, да? Но тем не менее. И я считаю для себя победой в психологическом плане, именно в моем плане, потому что это минус-цель, как минимум, это очень крутой опыт, это, конечно, косяки, на которых я учусь. Это было круто, спасибо, Дим. О, Денчик пишет, так ты думай головой, там множество факторов. Если бы было так легко сжечь 2000 калорий, то все были бы дрещами. Говоришь, Дэн, а, ну стоп, это уже другое. Если бы было так легко, кто сказал, что это легко? Ребят, кто сказал, что это легко? Я сказал, что это легко, я не говорил, что это легко. Я сказал, что нужно держать тяжелый пульс, жесткий пульс для тебя, понимаешь? Как минимум, вот как я написал, у меня был пульс, это 150 минимум за 2 часа. У меня есть тренировка на канале, кстати, можете посмотреть мое видео предыдущее, вот здесь вот вылетает подсказка скорее всего, если я не забуду ставить, я держал большой пульс на протяжении всех 2 часов, я не останавливался, я его не снижал, не пил, не сидел, не ходил никак. Пульс держался на высоком уровне, 150-160, иногда чуть больше. Представляете, что такое держать такой пульс? Я не скажу, что это прям супер как-то супер мега сложно, особенно если ты тренируешься в таком стиле периодически но это нелегко это вообще нелегко именно поэтому все так не делают и все так не сжигают говоришь ДНБ жать на раз 130 когда он весит 65 ты сам 130 на раз жмешь чё за бред я сказал что ему нужно жать 130 нет я не сказал что ему нужно жать 130 я сказал что для него это будет крутой результат Нехороший, неприемлемый а для него это будет крутой результат Жму ли я сам 130 на раз? Да, сейчас я жму 130 на раз, потому что у меня была травма. Потому что я только недавно почувствовал всю прелесть жима, когда я наконец-таки могу хотя бы руку вот так вот привести без боли. Когда я могу гриф взять без боли, его выжать и в принципе штангу. Понимаете? У меня был рекорд 145. Говорю, что это много. Нет, это немного для меня 145. Мне стыдно за эти силовые показатели, потому что это мало для меня. Я могу сжать и 150, и 160, и 170 хочу пожать, и 180 хочу пожать. Для ДНБ 130 это будет крутой результат. Я не говорю, что он должен жать. Я говорю, что это будет действительно крутой результат. Следующее. 16 тысяч калорий. На изи захаваешь. Ага, Шманденко там сдохнет, который регулярно это делает, а ты захаваешь. Рассказывай. 16 тысяч калорий. В чем здесь проблемы? При чем здесь Владимир Шманденко? При чем здесь Вован? Вован поднялась, он снимает крутые видео, он делает контент, он красавчик. Но при чем здесь вообще Ваван? Ты говоришь, что он откинется? но он меньше меня. Он потенциально сможет, скорее всего, сесть меньше меня, потому что у меня как минимум больше рост я привык больше кушать я сам сейчас больше него наверное килограмм на 10 может быть у меня нет проблем с пищеварением нет проблем с размерами желудка я могу есть много и я люблю есть и я люблю есть много где где здесь проблемы? я не говорю что нужно едать 16 тысяч калорий только за счет там гречки овсянки овощей потому что твой желудок вот так вот просто взорвется от такого количества еды такое такого количества клетчатки потому что на все разбухает но съесть 16 тысяч калорий за счет сладостей, за счет жиров, где аккумулирование энергии идет жесткое, съесть 16 тысяч калорий за счет вкусной еды, это реально тяжело. Я не знаю, для меня это не особо тяжело. Я не могу сказать, что это прям вот... Я ем так каждый день. Я не говорю, что я ем так каждый день. Хотя это было, кстати, и при в комментариях под видео, где я говорим, сказать, я не ем так каждый день. Я сказал, что я ем так... Ем. Я вообще так обычно не ем. Я ел всего лишь один-два раза, может быть. Я на стриме это сказал, что ел всего лишь, может быть, один-два раза максимум 16 тысяч калорий. Это было жестко, потому что организм, понятное дело, не привык есть 16 тысяч калорий. Но... Тяжело ли это было? Нет, это было не тяжело, я съел легко 16 тысяч калорий, потому что я люблю поесть, у меня нет проблем с пищеварением. Для какой-то, я не знаю, может быть 40, 50, 60 килограммовой девочки, которая привыкла есть по 1000 калорий в день, там 2000 калорий, вполне возможно, что это будет жестко и тяжело, но мне нет. Где здесь бред? Где здесь проблемы? Я не вижу Следующее Говори, что человек, который таскает кирпичи, спортом занимается, на эти 10 тысяч калорий съест Я знаю несколько ребят, которым тяжело дается съесть пиццу 40 сантиметров Они просто будут блевать, если даже будут есть через пару часов Но ну, не могут они, они эктоморфы, если что Это то, что я помню из стрима, До и твори, да и твои резкие травмы со спиной Там грыжа, что-то окей Это все фигня ты знаешь ребят, которые тяжело съесть пиццу 40 сантиметров. Это я тоже их знаю. Ну, значит, у них не такой большой желудок. Возможно, проблемы с ферментами, возможно, еще что-то. Возможно, они, при, в принципе, не привыкли много есть. Они эктоморфы. Причем эктоморфы, не эктоморфы, какая разница? Я не говорю, что человек, который таскает кирпичи и занимается спортом, съест на изи 10 тысяч калорий. Я сказал, что если человек тратит десять тысяч калорий, если он реально за день тратит такое большое количество энергии. А это много, ребят, это реально много. То ему, возможно, стоит съесть столько калорий, если он внимание не хочет похудеть. Потому что если есть дефицит, он худеет. Я не говорю, что ему нужно есть. Я не говорю, что, Я не говорил, что он на意сти съест, Я говорил, что если он столько тратит, ему возможно, стоит столько съесть, если он не хочет похудеть. Вот и все. Понимаете? Я, честно говорю, возможно, возможно я неправильно как-то это доносил, возможно, я плохо выражаю свои мысли, но если пересмотреть стрим, должно быть все понятно. Присмотрите стрим нет предвзято, несмотря на вот эти вот значки РД, потому что к ним тоже докапывались. После этого он мне ответил, первый, скинь видос, где ты 2 часа держишь такой пульс в качестве пруфа, иначе слава на ветер. Ребят, видос есть? Есть часы, есть в часах метрика, там показано, что езжу 2000 калорий и на моем русскоязычном канале, и на моем англоязычном канале, и статистика на сайте PowerFlow. Сейчас я не хочу искать, но если вам уж так будет слишком сильно интересно и вы очень сильно захотите, напишите в комментарии, залайкайте. Вы видите его в топ, и я в следующем видео покажу статистику сайта Powerflow, где э, есть полностью вся тренировка и вся статистика пульса, как, какой пульс держался, сколько он держался, сколько калорий я яжок, и как это вообще было, то есть это Power сохраняет. Они синхронизируют это с внутренней системой. Там все мои тренировки, которые я вот, собственно, записывал часами, это почти все мои тренировки, наверное, 99%. Для него это будет пик или около пика с таким весом, я ему написал, что это все субъективно. Оценка результата субъективна. Кто-то говорит, что я жму 145 и я химик. Для него это over дофига. Но для меня это мало, понимаете? Оценка результата субъективна. Именно поэтому сказал, что ДНБ если пожмет 130, для него это будет крутой результат. Я не могу сказать, что это будет over дофига. Но это будет крутой результат, потому что все это субъективно. Моя оценка субъективна, его оценка субъективна, ваша оценка субъективна, все субъективно. Ты хоть знаешь, что нужно сделать, чтобы потратить в день 10 тысяч калорий? Мой друг, который занимается греблей, опять его друзья знакомые, по 2 часа в день, плюс бегает за тренировку час, с тренировкой час, тратит, дай бог, половину. И придя домой, ему нужно отжирать 5 тысяч калорий, к примеру, в ТФ. Где, где здесь опять предъява? Братан, ты слышишь то, что хочешь слышать, понимаешь, я тебе конкретно русским языком говорю. Во-первых, каждый случай субъективен, он индивидуален. Во-вторых, что значит «нужно»? «Нужно» тоже субъективно. Если ему нужно съесть, значит он должен съесть, если ему нужно, если ему не нужно, значит он не должен съесть. Здесь все просто. Если он хочет не худеть, тратя 5000 калорий, значит ему нужно съесть эти 5000 калорий. Если он хочет худеть, значит ему не нужно. И не я решаю, нужно ли ему или нет. Это он решает, какие ко мне вопросы, если он реально тратит 5000 калорий, какие ко мне могут быть вопросы. Вот поймите вот эту идею. Дальше я ему написал то же самое, что только что сказал вам, и еще спросил, есть ли вопросы. Все. Пацан слился? Вопросов больше нет, потому что все четко по фактам. А теперь давайте зайдем на канал Димы Головинского и посмотрим, какие комментарии там в топе. В принципе, почти то же самое, предъявы одни и те же. А, так, первый. Чувак 2000 калорий сжигает за тренировку, уже разобрали. Наедает 16 калорий за счет сладких подушечек и семечек, пример жимовика приводит Дэвида Вейда. А химию у нее только те, которые, ну, 350 хотя бы жмут, и один человек на планете, кто следующий к барьеру, Арчо Моррис против царства грибов. Парень написал в таком стиле, как будто бы я наедаю 16 тысяч калорий, типа каждый день, походу, ну, типа наедаю. То есть он не, он не написал, что это разовый случае там, два раза максимум, как я сказал на стриме, он написал наедаю, то есть как будто бы это происходит регулярно. Нет, я не ем регулярно, опять же повторяюсь, чувак сжигает 2000 калорий за севую тренировку. По-моему я не говорил на стриме, что ты силовая тренировка, но за силовую тренировку тоже можно сжечь. Вопрос в том, какой пульс у тебя будет на этой силовой тренировке и сколько будет по продолжительности силовая тренировка. Если силовая тренировка, скажем, как у меня может длиться 3 часа иногда больше, думаешь, я не могу сжечь 2000 калорий? Думаешь, при интенсивной силовой тренировке, где почти каждый подход я делаю в отказ, я не могу сжечь 2000 калорий, при этом что она длится там 2 или 3 часа или чуть больше? Или даже 5 часов, бывало такое. не Сейчас не спрашивайте про это дикий объем, это реальный дикий объем, но такое бывало. Это уже отдельная история. Думаешь, я не могу это сделать? Могу я это сделать? Потому что я вешу 90 килограмм. У меня мышечная масса потребляет много энергии, а на высоких пульсах большие энергозатраты. Понятное дело, что парень массой 60 килограмм, он будет сжигать меньше за то же самое время при той же интенсивности. Потому что у него и масса меньше, ребят. Разница 30 килограмм, например, если брать 60. Понимаете, мышечная масса у меня сейчас прилично вроде бы как более-менее такая сухущенькая, да, ну как бы еще жирненький, но все равно трачу я много. Какие вопросы? За счет сладких подушечек и семечек. Да, потому что семечки легко съесть. Они мало заполняют пространство в желудке. А энергии у них много. Посчитайте на 100 грамм семечек. Там порядка 600 чем-то калорий выходит. Что такое 100 грамм? Я могу спокойно за раз есть 500 грамм. И как бы вот вообще без проблем каких-то. Плюс накину туда тех же самых подушечек на 100 грамм. Которых калорийность 450 калорий примерно в среднем. Это тоже очень много. Потому что совмещение сахара и жиров. То есть энергия. Емкость у этих продуктов она огромная, именно поэтому их можно меньше съесть и под, получить гораздо больше энергии, чем ту же самую гречку. В пример же приводят приводит Дэвид Уэйда, а химик так, я не привожу в пример жмека Дэвид Уэйд, я сказал, что Дэвид Уэйд жмет много, и то, что у него крутой показатель, я не говорил, что Дэвид Уэйд жмек. Внимание, буквально. А химик у нее только те, кто, ну, 350 хотя бы жмут, то есть один человек на планете, братан. Опять же, опять же, с чего ты взял, что только те, вот эта формулировка только те, она полностью перечеркивает все твое продолжение. Потому что только те, я не говорю только те, меня спросили, а что ты будешь считать химический результат? 100%, ну или как-то, вот примерно сейчас не помню. И я сказал, скорее всего, так как у меня нет каких-то четких критериев, Скорее всего, это будет результат, который прям очень большой, например, жим 350. Сказал ли я, что только те, кто жмут 350 химки? Нет, я такого не говорил, с чего ты это взял, почему ты это пишешь? Почему 60 человек это залайкали? Ребят, в чем дело? Я такого не говорил. Такого не было, не нужно врать, это откровенное враньё, это полная дезинформация. Этот же парень в комментариях пишет, он турникмен, а не айронмен. Ребят, я не турникмен, я не знаю, а про атлет физкультурник, как Грит Я просто занимаюсь в зале, я не турникмен. Так что будьте уверены, 90% там имелось в виду обычную силовуху бодибилдерской тренировку плюс ориентировку по пульсометру. У меня пульсометр показывает... Ага, пошли истории. Ориентировка по пульсометру. У меня пульсометр показывает, что я 2006 калорий за 14 км прогулки сегодня потратил. Ты же понимаешь, что это хрень. Они реально показывают... А кто сказал? Смотри, какой у тебя пульсометр? Скажи мне. Возможно, это фитнес-браслет. Возможно, это Apple Watch. Я сомневаюсь, что ты нацепил на себя повара, либо гармин, вот лучше повар, потому что еще точнее, с нагрудным датчиком. Тогда бы они показали твой расход калорий. Особенно, если ты знаешь свой процент жира в организме, а я знаю, судя по педансу Особенно, если ты знаешь примерно свои данные антропометрические, которые тоже часы должны учитывать. И, соответственно, на основе вот этих вот ритмов и датчика да, нагрудного мерить. Я сомневаюсь, что у тебя был такой пульсометр. Именно поэтому это фигня, потому что у тебя фиговый пульсометр, скорее всего. Ну как фиговый? То есть он относительно фиговый, да? То есть он не предназначен для этого. Если хочешь себе максимальные точные данные, покупай себе крутое оборудование. По крайней мере, максимально крутое, которое доступно сейчас на рынке. Ну или, по крайней мере, близко к максимально крутому. Например, те же самые повары, да? Они стоят, ну, не слишком дорого для того, чтобы получить такой крутой точный результат, скажем так. Фух, камера показала уже 30 минут, я полностью весь мок, Сейчас нахожусь как раз-таки в своей небольшой экей съемочной студии, где просто безумно жарко и душно, и вот сейчас у меня уже почти кардио. Почти, да. Ну это, конечно, шутки, все. Так вот, пульсометр. Именно поэтому я и купил себе когда-то давно полары, потому что я хочу максимально точно, четко все отслеживать, по крайней мере, насколько мне тогда позволяли финансы, и, соответственно, насколько позволяло это самооборудование. Точность у него довольно приличная, довольно высокая. Владимир, еще один эксперт, пишет силовой тренингой 2000 калорий никогда в жизни Степанов не потратит. Разве что за весь день. Без казных подходов, но потом будет недели лежать. Наверное, с кровати поломанный не встанет. Ну или как-то так, да? Иначе ему стоило бы выступать на профессиональном уровне. Возможно, мне и стоит выступать на профессиональном уровне. Кто знает, кто знает. Но это тоже шутки. Не потрачу Потрачу, потому что я трачу за силовую тренировку столько калорий, потому что тренировка занимает долго. Но не каждая тренировка, внимание. А то сейчас могут кто-то прицепиться к словам. И опять-таки, типа, я каждый день там каждую тренировку столько трачу. Нет, не каждую тренировку, не каждый день. Например, пуш-тренировка, которая очень высокообъемная, которая много занимает по продолжительности. За нее я могу потратить 2000 калорий. Как правило, сюда входит время и разминки, и силовой части, и растяжки. 2000 калорий, спокойно, больше даже, спокойно, почему нет? Опять же, кто хочет, можете написать там, залайкайте, вы видите в топ и сласите, как бы будет без проблем. Крит пишет, чувак ест по 5-7 тысяч калорий постоянно и иногда по 10-16. Из некоторых это большая часть сладости теряет за тренировку по 2000 калорий, при этом весь рельефный. зашел к нему на канал, у него один из последних видосов, такой-то, -такой исключил углеводы. И, ну, кстати, вы видели этот видос, типа не видел, обязательно зацените. Думаю, комментарии излишне Ах, да, еще он тупит за Роутус Dream. За Роутус Дрим. Отдельная тема, я сейчас ничего не буду говорить. Все это, вот эти вот все про Роутус Дрим. Это ребята, как бы, свои тусовки. тусовке. Чувак есть по 5000 калорий. Кто говорит, что я ем постоянно по 5000 калорий? Я такого никогда не говорил. Я четко сказал, что я трачу примерно 5000 калорий в день. Иногда больше, иногда меньше. Потому что энергозатраты большие. Мне приходится много времени тратить на дорогу. Много хожу пешком, плюс много тренируюсь, поэтому столько трачу. Но я не говорю, что я ем 5-7 тысяч калорий каждый день постоянно. Не ем я столько. Я сейчас ем примерно 3 тысячи, вот он течет, примерно 3 тысячи до 3-300. И то это край, потому что я сейчас стараюсь скинуть жирок. А если бы я хотел набирать, то скорее всего ел бы... Ну, нужно посчитать четко, сколько я потрачу в день и уже... В системе, соответственно, я бы ел. Ну, явно больше, чем 3 500. И постоянно... А, так, иногда 10-16. Иногда. Что значит иногда? Насколько это часто иногда? Я сказал, что 10-16 такие читмилы я устраивал в жизни всего один-два раза, как я уже, по-моему, три раза это видео повторил. Это, ребят, не иногда. Это всего лишь один или два раза. Это очень редко. Это не повторяется периодически. Я не собираюсь это делать системно или как-то так. Нет. Такого не бывает в моей жизни, по крайней мере. Я так не делаю. Что ж, мы разобрали основные ко мне предъявы. Я надеюсь, что у всех тех, кто только что посмотрел это столь долгое видео, наконец-таки отпали все вопросы, и вы стали здраво смотреть на вещи. Всем большое спасибо за просмотр. А теперь, как обещал, расскажу свое небольшое мнение, почему я проиграл. Считали я, что я проиграл? Во-первых, сразу проясним. Считаю, что я проиграл, да, конечно, потому что по правилам проекта, есть четкие правила, все было по правилам. Где мне вопросов нет, он красавчик, все четко, красиво, как я и сказал на стриме. По правилам, э, ребята, те, кто зрители, они выбирали победителя. Соответственно, они выбрали победителем Петра ДНБ. Соответственно, я проиграл. Тут все четко, как я могу быть с этим не согласен. То есть, ребята выиграли, есть факт. И, соответственно, да, я согласен. Но, э, я проиграл, думаю психологически. То есть, проиграл ли я по фактам, по вопросам? Нет. Если мы посмотрим вот эти вот вопросы и еще раз пересмотрим стрим, то понятно, что по вопросам, прям чисто по предъявам. Я, скорее всего, не проиграл. По крайней мере, скорее нет, чем да. Но психологически я проиграл. А так как это шоу, и многие смотрят именно на психологическую составляющую. Насколько кто как отвечает, насколько кто как умеет выкрутиться, либо не выкрутиться, перевести тему, там, перевести в термин, допустим, как ДНБ делал. В общем, как кто может себя вести перед камерой, перед зрителями. Психологически, скажем так. Здесь я проиграл 100% бесповоротно. Я с этим полностью согласен, потому что... Нужно было лучше подготовиться, нужно было больше себя психологически подготовить Нужно было подготовить более конкретные, корректные вопросы, скажем так, без терминологии И, конечно, меньше оставить ходов для вот этих вот всяких выскальзываний и выкручиваний Здесь без проблем Также на этом стриме я довольно нехорошо себя чувствовал, Но это все отмазы, это как бы я не хочу сейчас об этом говорить Просто как бы факт есть факт, он тоже имеет место быть Но фигня, все, Пропустим я проиграл психологически, опять же повторюсь, для меня это был опыт, очень хороший опыт, так что Диме, если ты вдруг смотришь и Петру, огромное спасибо за возможность участия ни к Петру, ни к Диме, у меня нет абсолютно никаких предъяв, все было четко, ровно, красиво, мог ли я подготовиться лучше выиграть, 100%, мог бы проиграть еще красивее, 100%, но в принципе вроде менее-более-менее -менее держался. Вот так вот скажем. Да не знаю, что еще можно сказать. В принципе, все сказал. Основной посыл этого видео именно комментарии, касаемо результаты. Тут опять же все было круто. Ребят, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поняли вообще, в чем тут дело. Надеюсь, вы теперь четко понимаете, что вот эту фигню, которую написали в комментариях, которую много кто залайкал, это дезинформация и что это неправда. И все, продолжаем работать. Большое всем спасибо за просмотр. Увидимся в новых видео.